Привет, дорогой дружище! Увлечен рыбалкой? Ну тогда тебе будет полезно. А каким видом рыбалки ты увлечен? Если фидерной или донной, то загляни сюда, щелкни на, эту, на этот значок и попадешь на все, что касается фидерной рыбалки. Если поплавочкой или поплавочными снастями, посмотри сюда. Здесь много секретиков из моей практики, которые тебе будут очень полезны. Если ты приехал куда-то на море отдохнуть, то обязательно загляни вот сюда, как можно хорошо порыбачить, получить удовольствие на Кипре от рыбалки. Но если ты, как и я, в последнее время увлечен спиннинговой рыбалкой, то тебе можно заглянуть сюда. Здесь тоже много полезного, и отливка силиконовых приманок, и шнуры, которые я использую, ну, и много чего интересного. Но и я тебе по секрету скажу свой собственный любимый метод или способ ловли – это боковой кивок. Но это вообще потрясающая ходовая рыбалочка, Ужасно интересно. Поэтому советы очень советы. загляни сюда. Здесь много полезного. знаешь, что это такое. Ну и самое последнее, как и все рыбаки. Руки у нас растут из того места, что надо. И мы очень любим сами делать многие вещицы для своей рыбалки. Поэтому загляни ко мне в мастерскую рыбака. Там тоже увидишь очень много увлекательного и новенького. То, что тебе понравится. Я так думаю. Но если понравилось, подписывайся на канал. Надеюсь, сейчас встретимся. Всего доброго.